Доброго времени суток, друзья. Вы на канале займан и, наконец-то, взломали Resident Evil 3 Remake. Мы с вами люди не гордые, поэтому нам покупать эту игру не обязательно. Ну, давайте начнем, да? А, чё по настройкам значит? Смотрим. Флешки, а, графика, высокая, высокая, высокая, максимум. Не, можно, конечно, выставить максимум. Вот видите, используется ведюшки пять с половиной из восьми их. То есть можно поставить на максималке ну давайте сначала посмотрим не будет ли каких-то там фризов а потом уже видно будет что это такое какие-то очки В принципе игрушка взломанная поэтому здесь уже видите как видите костюмы открыты и все такое сохранение может быть загружено а новая рада странно что так, ну на каком? Давайте на хардкоре, да? Враги сильные, предметы и боеприпасы попадаются реже. Вы создаете меньше боеприпасов. Ну, не знаю, такое смею. Я небольшой фанат Резидента Эвела. Именно данной части ремейков. Мне от первого лица понравилась седьмая часть. Так, стандарт. Давайте стандартно все-таки поиграем. Меня больше интересует сюжетка, нежели боевка с монстрами. Поэтому... Я предлагаю так. Озвучка, к сожалению, английская, извиняюсь сразу. Эпидемия распространялась быстрее любой болезни. Расходитесь немедленно. По городу бродят разъяренные толпы. Короче, ребят, вы читайте по субтитрам, пожалуйста. Типа Обама, да? А почему они Трампа не это не сделали? Ребят заранее благодарен, если есть такие подписчики, которые заранее ставят лайки. Вот я вас прям люблю. Фия. Бля, какой. Продолжение следует. Я так хочу поиграть в Мафию первую. ремейк Ну, не ремейк, как там называется. Бля, какая интересная вертушка. Амбрелла. Ну да, всегда все связано с Амбреллой президент авил вот сейчас не успел прочитать там что были годы жизни или что все я уже играю? нет еще видос не на ну по графике вроде нормально да нет смысла на максимум ставить или поставить все-таки на максимум не знаю я думаю, пусть так будет. Лучше плавная картинка, нежели с обрывками, но с хорошим качеством. Ну, с максимальным. Так. А что, от первого лица? В смысле от первого лица? Это ж игрушка от третьего лица. О! Это что, спойлер с этого? Со второй части? Помните в начале эту ментовскую машину? Сейчас будут маленькие подписчики говорить. И что увидел? Полицейскую машину и что тут такого. Так, закрыл окно. Это много мне объясняет. Я не люблю, когда задачи нет. Где задачи вообще? Так, ну он что-то копает, да? Скорее всего, какой-то детектив. Окно мы закрыли, но... А, тут вентилятор. Хотел сказать, физика что-то. Сейчас было стрёмно стрёмно бы было если бы сейчас еще одну тень увидел так ну что чаечка нельзя закипятить .版о. как там угу. где-то вода течет Но поскольку я играю с дешманскими наушниками на данный момент мне очень плохо слышно в какой-то стороне поэтому если где-то монстры будут э -э сноса кровь ля Девушка, вы не накрашены. Не стоит так пугаться. Накраситесь, и все будет окей. Да ну умойся, и все. Все пройдет, я тебе отвечаю. Я сто раз так делал. Да ладно, не гони. Я только начал игру. Сейчас будет гейм-овер, да а сон сон конечно я же так и сказал я же говорю это сон ребят а вы вот это это по-настоящему все это по-настоящему я же говорю сон это с каждой ночью все хуже да хуже у нее каждую ночью еще три дня и я попрощаюсь с этим городишком свет давайте включим да хорошее освещение отчет жил листать пришло уже два ми... прошло два месяца с того бардака с амбрелла из-за этого отстранение расследования отстранение расследования расследование продвигается не так как хотелось бы возможно три записи о том что удалось обнаружить будут последним что я сделаю как офицер Старс. Офицер Старс, это по-моему во второй тоже было они так назывались по крайней мере, я помню одежку эту. Я лишь надеюсь, что это поможет выяснить правду. Зараженным этим вирусом, похоже, становятся натуральными зомби. Удалось выявить несколько путей передачи данного зомби-вируса, опасных ниже. Укус зараженной особи, при котором происходит обмен биологической жизни. Да-да-да, это все, конечно, интересно. Давайте что-то другое. Пока нельзя сказать, вызвано, что это до инкубационного периода за Интересно, что касается меня, если не принимать во внимание некоторые трудности, со сном я нахожусь в хорошей форме, но все-таки не стоит слишком себя обнадеживать. В конце концов, это может быть долгий инвокционный период. Ой. Зачем я это все читаю? Записи расследования. Фармацевтическая компания. Ну, я понял. В общем, баба, которая копает. Не огород, а следователь поняли да распечатанный конверт так они не выпустят меня из дома парни в окне через улицу следят за мной круглые сутки семь дней в неделю это люди аэрос я не знаю в чем-то никакой я знаю что они пытаются сделать они хотят подавить меня замучить так чтобы добиться согласия это не работает с трудом могу есть и спать схожу с ума я чувствую себя ходячим трупом в общем я понял только чьи-то записки я так понимаю скорее всего этих М -м -м, жертв жертв то есть улики у нее дома окошко открытое. где а я в окно могу увидеть да давайте посмотрим Не, нельзя к сожалению в окно но мне нравится что от лица. реально слишком много таблеток ну блин мне кажется, если ты их покупать не будешь, подойдешь к этой тумбочке, ты скажешь слишком мало таблеток. Суп. Свинья. Где вы видели такую женщину? Это свинья. Когда посуду думать будешь? Бля, что это за плита? Что это за плита, ребят? Фух. Помните, как Resident Evil 7. Открываешь холодильник, а там это мясо человеческое. Так, а вот это мне не нравится. Это нормально вообще, что дверь сама закрывается? Спустя некоторое время. Сейчас будет это, да? Сейчас что-то будет. Давай, кровь. Кто сзади стоит? Адия! Я не понял разработчики что происходит разве не должны меня напугать а вот и третье лицо недолго я радовался это где у меня а, в игре. не ну дверь закрывается это вообще как-то стрёмно у него было стрёмно так телефон где вот это right, Ты с телефоном еще говоришь красавица Hello? Hello? Okay? Okay? Okay? Listen, gotta Ты в порядке бред бред это ты слушайте тебе надо вырваться то ты о чем это меня объяснить выбрайся оттуда you сейчас же yeah. ладно давай <звук> кошка собака кошка <звук> да ладно это он это же этот со второй частью да? yeah. бессмертный Капец, я думал, может, хоть в третий какую-то оригинальность проявят, ну, уберут его. Мне не нравится этот прах, сразу говорю. Вот смотрите, скорее всего, я сейчас как-то вырвусь, да, и буду всю игру от него текать, пока в конце его кто-то не замочит. Но, скорее всего, конечно, это буду я. Мне не нравится уже начало. Я обычно люблю начало игры, но сейчас я не люблю начало игры. Да, давай, посмотри на сзади, что там сзади происходит. Красотка. Это его остановит. По-любому. По-любому. Если ты его смогла перевернуть, конечно, он не сможет. О, он, он споткнулся там. Так, видимо, пандемия вот это только происходит, да? Л. Это Халк! Это Халк. А не, не Халк. А вначале выглядел как Халк, да? Такой подкачанный. Тот брюс. Зеленый Брюс. Не всемогущая зеленый. Пауза. Зачем мне паузу ставить? А мне интересно, все-таки это тот со второй части или это кто-то другой? Ребят, есть смысл. Комментарии пишите, если я вторую часть, если зайдет вам по просмотрам, я посмотрю по лайкам, оценкам. А вторую серию, как буду снимать, если хотите, я поставлю все на максималках. Но меня лично графика устраивает. Просто я люблю больше плавность в игре, максимум качества, но и про плавность нельзя забывать. Блядь, а он еще и корявый. Как он ее убить не может, я не понимаю. Ляшу делает, Ляшу делает. Ты чё псих? Ты чё псих? А ты давай, ты да, медленнее беги, да. Тебе же ничто не угрожает. Это каждый день бывает, жизненно. какого хрена ватафа говорит ты чё ругайся а? если я это переведу меня канал заблокирует жил а вот это бред что это за тварь Понятия не похоже, зуб на двоих последних старых в городе тебя и меня Я отсюда волю. Ты только посмотри вокруг чем дольше мы будем тянуть тем сильнее завязнем А разве она не должна была ствол с собой взять, нет? Я, конечно, понимаю, что он не единственный враг. Но все же. Все-таки будут зомбачи, которым надо бошки пробивать. Так, вертоли летает, да? Все как всегда. О, я бегу. Я бегу, пацаны. Ну, как во второй части. За сеткой зомби стоят. Брэд, ты дурак. Брэд. Блин, я помню, во второй части вот то же самое было. Абсолютно. Они хоть бы как-то, я не знаю, изменили. Вспомните, в ремейке точно так же было. Ну, очень похожая ситуация. Тоже из сетки вырываются зомби. И через них прохожу. А, ну-то, а Бреда не, уе... не съели. И вообще Бреда туда не было. И вообще-то вторая часть была. Мы ведь команда... Конечно Тогда будь добра, не облажайся, как я Иди, иди-ска Так, ствол, ствол Дайте мне ствол, я пабьер Я умею стрелять Бери Только за... убей его Извините, извините, товарищ зомби Ля какой, Ля. Риша. Риша, где ты был? Риша, ты это. Не пугай меня. Риша, кто-то... Это твои друзья, Риша? А сколько у меня патронов? Где вообще я могу увидеть это? А, два патрона. Два патрона, но гриша не убивается. А его друзья, я думаю, еще сильнее, скорее всего. Что такое? Занавесочка упала. И что мне делать? Наверх не лезет. Ришу убить невозможно Поэтому, да А, все проще, чем я думал Но зато у меня ноль патронов Ноль патронов, и я гуляю на все Друг, привет, я тоже рад тебя видеть Тебе помочь? Давайте помогу. Я тебе что, гамбургер? Ля, ля, как он хавает мне Честно, очень-очень похоже на вдруг. Втор... И вы там внизу идите на крышу парковки. Парковка, ясно. Хотя меня послышать, она сказал И подходи ко мне. Не, ну я что, похож на зомби? Кто то ли достиг вас безопасное место? Я никуда не пойду. Пошел нахрен, пошел нахрен. Закройся, да. Я сказал, закройся, старый хрыч, Пес старая вот так вот а я пока патроны возьму и буду защищать сам себя так патроны перезарядка станет сейчас будет стрельба потому что не было стрельбы не было патронов логично логично собака собака да. гритесь до парковки это я умею Блин, дружище, меньше пить надо. Это бывает, знаете, по улице так идешь вечером, и вот толкаш какой-то тоже на тебя Даже не ходишь с пистолетом в ни... лицо ему, не стреляешь, правильно? Надо давайте в положение. И вот такие вот бывают. Черт. Слушай, может ты... А, ну не, ну нормально, да. А к чему я на мышку вообще жму? Боже, я ведь пабьер, как я не попадаю? Ну к чему я на мышку жду? <свят> Игра, почему? По-моему, здесь мешает помощь автоприцеливания. Я его хочу убрать, но я, получается, веду голову, а оно мне на тело направляет, якобы помогает. Ну мне это нахрен не нужно. Где помощь в прицеливании? Автоперезарядка, блокировка курсора, кнопка мыши, горячие клавиши, режим выполнения действий. Перекрестие. Ну где-то должна быть помощь прицеливания. Автонаведение. А нет. Странно. Не, ну ладно, окей. Окей. Эээ, дядь. А чё ты встал? Чё? У вас постельный режим так кто могут проходить там я видел колясочка мамочка к это может проходить еще раз два три 4 5 шесть. Р, Р это крыша я думаю да скорее всего но не факт внизу панели ребята, это нажимается потому что я жму на этих, на маленьких видосиках вот таких вот. Как она называется? Кат-сцены, да, по-моему? и можно и сбрасывать, я так понял. и залезайте. Я бы сначала Патрика взял. А почему здесь Глок не как в Павге? Сейчас скажут, да ты задрялся своим Павлом, поиграй нормально в Resident Evil. вот о чем это я а ну да да да как же я без тебя друг лёшу Ля... сейчас будет все да все тихо на наверное давай еще женщина давайте А тю. Я думал, я смогу управлять, я его здесь давить буду. Типа, знаете, там колесом. Передавил раз, два. Хорош. Но он не умрет, он не умрет, я не верю в это, поэтому. Сейчас чуть-чуть микро так сделаю, чтобы подальше. А то мне неудобно вот так голову по и жирафу наклонять. Вот так. О, не против, ребят. А, ну да, он еще встает, конечно. Я получается не встаю, а он встает. Да насрать ему. Ему на вс ⁇ насрать. Он... А, я могу харапкаться еще. Хорош, хорош. Хоть какой-то шанс мне дают. Эй, Рот. все, hey, easy, все. ира пройдена вот мне интересно ребят смотрите происходит такая ситуация сейчас на паузу даже нажму поговорить смотрите происходит такая ситуация вас спасает человек вас спасает человек он убивает вашего врага который хотел вас убить первый вопрос который вы у него спросите кто ты такой серьезно где, покажите мне, где человек? Вот просто представьте нашу местность, да, на вас напал маньяк. Не будем говорить о зомби апокалипсисе, просто на вас напал маньяк. Он на вас нападает, вас защитил молодой человек, и вы такие сразу: "Кто ты такой? Кто ты? Просто задумайтесь, почему в каждой игре, в каждом фильме используется данный диалог? Почему? Я бы никогда бы не такой не задал вопрос кто ты мать твою такой тем более у него на на руке у него амбрелла нарисована. алёш ну ты чё идите за карлосом какой придурок я закрыл. из закрыл. Прости, придется в обход. Hey, you know а чем он мне эмочку не даст, слышите? Я no. тоже с эмочкой походил. Это не зомби, он значит, что хочет, не останавливается как. Мне кажется, я не знаю, но может это догадка, но может это все-таки у тот со второй части, что в плаще большой. Его ж нельзя было убить, и он тоже был медленный такой. <решу> Слушай, может ты пойдешь, не? Ля чёрт. Чеку попил. Чеку попил. Так, динамайц. Uh, red and yellow Со тесте, зей микт, со го экстикст эк эктингст ингст Йор, Хит, Афтер. Сори за мой инглиш из бед Да. Опа капитан. капитан. Ч ⁇ натуре я угадал? Конечно, home. почему не другой, как эта должность? Всегда капитан. Сарус, ты даже не поинтересовался у красотки, какие зовут. Ах ты, старый пес. Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Ракун Сити. Раком Сити. Валентайн. Валентина. Я же зовут Валентина. Джип. Рада познакомиться, Джип. Я командир взвода UEP, KS, Counter-Strike, Михаил... Чё, русский, что ли? Одев флаги, русские. Чё, не патриот, что ли? Ладно, я помолчу пока, ребят. А то мало ли может это некоторых это напрягает. В сюжеткой игре. Не, вот в онлайн, в динамической игре, да, там... Пап. Опять папа, да? Но <laughs> любой. Баттл в рояле. Я думаю, надо общаться. Сюжетки не yes. знаю, поэтому... Могу помолчать. Ну да, мы делаем все возможное. Если сдвинем с места we поезд, то сможем оккурировать выживших. Но нам нужна помощь. В одиночку мои ребята, ребята не справятся. Ладно, я помогу. Аминь, говорит. Я на их стороне, не okay. на ваш. Cool. Не понял. You, В смысле на ихней? На okay. какой? Right. За зомби она? Рабакоп, вот держи, чтобы оставаться. Чтобы оставаться просто. Okay. Так, перво Тебе нужно эвакуироваться, понимаешь, на улице там найдешь припас. Дай мне эмочку, брат. Ладно. Ну да, эмочку, ну, ну забери эмочку. Он мне достает, нет? Понятно. Деда спреем ногу ему массирует. Сексуально массирует. Черт, капитан, от вас прям кусок оторвали. Так, это что? Это что? Спора в полевых условиях Я думаю, это неинтересно А я в правильную сторону пошел? Может мне обратно надо? Ух ты, ля, кто это? Я тут! Понятно Понятно Так, если что, ребят, я поглядываю За таймингами Просто скоро стрим у меня, и поэтому я делаю так, чтобы успеть и там, и там. Понял, все прочитал, все принял. Что тут? Что тут? Дайте мне лучше патронов, ребят. С нули... 0 патронов. Джил, это снова я. Ты уже поднялась. Как раз занимаюсь этим. Какой у тебя план? Здоровяк помог расчистить есть пути. Может попробовать сделать так, что метро снова за Я не успеваю читать. Я обиделся на эту игру, и я буду молчать. Восстановите питание с подстанции. О, вот это я знаю, вот это аптечка. Это аптечка, я точно знаю. Это порох. С порохом можно делать патрики. Только я не помню как. Это что? А, все, можно засовывать и возвращаться сюда. Сунуть можно. Сунуть в этот ящик можно что-нибудь. В общем, не объясняет как пользоваться спреем, как пользоваться всей вот этой парашей Это тоже ящик, где я могу. Да, ну нах. Но это ведь не интересно, ребят, это ведь не интересно. Не, ну, ну не интересно, ну, ну не интересно. Ну я воспользуюсь этим. Достать, конечно. охренеть Нахрен этот ножик. Нахрен мне этот ножик. Так, монета железной обороны Я не знаю, что это такое Я думаю, значительно повышает оборону Если есть наличие Если больше монет, эффект усиливается Монета восстановления, монета наведения Я понимаю, но у меня ячеек не хватает Давайте обойдемся без справочника Возьмем отмычку Я думаю, отмычка понадобится И да, эмочку С бесконечными, ёпта, патронами с бесконечными. Карл, с бесконечными. Вы можете себе это представить? Эмочка с бесконечными патронами. То есть я сейчас буду просто ушатывать этого. Вот это горилла, который ходит за мной. Так, у меня есть базука. Базука, я не хочу ней пользоваться. Есть пистолет бесконечность называется. Давайте берем... То есть если у нас бесконечные патроны, нам нахрен не нужно... Порох, правильно я говорю? Правильно. Э, возьмем вот этот пистолет. Видите, как хорошо и надо взломать игру. Но я хочу еще дробаш. Давайте я вот это тоже выкину. Вот это я перемещу сюда. И возьму еще дробаш. Еще у меня есть болторез. Болторез это место э, отмычки, цепи режет. Тоже штука, конечно, нужная. Ладно. Все, мы взяли. Бля, ты шо? Еще и бесконечные. Твою дивизию. Охренеть. А на меч С огнем. Да, все. Не, ну я хочу... Теперь мне хочется поиграть в эту игру. Даже прохождение дальше хочется делать. А это что такое? Штурмамент... А, улучшать. Да, ты шо? Да, ты шо? Изучить, объединить. А, только так можно, да? Использовать. Like right Давайте сначала с пистолетом, да? Попробуем. Не, ну я думаю, зомби все мои будут. Дурачок, там выхода нет. Куда-то Еще выжившие надо завести уже. Блин, что они так быстро пишут, да? Быстрый шахт А не буду я от него оттекать Я шо, дурак Это мой подписчик Я не текаю от своих подписчиков Я Даю им автографы Блин, прикольно Прикольно А что вот это за пушка Он наш туб сзади, конечно, никто не появился Это что? Патроны для пистолета. Это нахрен они мне нужны. Раньше бы я мечтал о них. Эй. меня Простите за мой мат. Я знаю, вы слышали. Но это просто охренеть. Это просто охрененная пушка. Я еще такой пушки не видел вообще. Даже, насколько я помню, э, в этих... в модах не было такого. В патчах. Со вторым резидентом. Так, у меня была отмычка, да? Попробуем. Попробовали. Получилось. Опа, ты кто такой? Я слышу, здесь зомби есть. Ваша кукла Чарли. Это что? Замысловатая коробочка. Нет, стоп подожди я знаю в этой игрушке надо крутить ее Я не буду ее брать не знаю не хочу то есть а, здесь я никогда не пролезу Ох, как я люблю бесполезные вещи Эй, толстый ту -ду -ду -ду. а она еще не зарядилась все, мне понравилось это оружие Я теперь хочу попробовать с меча убить вот этого Это же этот Блин, где-то я его видел Блин, где-то я его видел, как-то его зовут Не помню Вспомню, придобра Я, походу, первый раз ему голову пощекотал Почесал Карлос, я на главной улице. Видишь высокую пару линии электропередач. Подстанция как раз там. Чтобы попасть туда, проберитесь через переулок. Через ту, в котором огонь. Ну да, у тебя на жопе огонь горит. Я думаю, это для тебя не проблема. Просто пламя, пламя на сраке. Гляньте, я не знаю, как у нее еще этот сумочка под сумок не загорел. А, ты, ты уверен Ты уверен? Блин, ну я понимаю, конечно, что это не очень интересно, когда у тебя уже все есть Но Не понял Зачем он мне нужен? Стоп, подожди, у меня отмычка бесконечная, что ли? Мне, а, мне, наверное, нужно найти какую-то деталь от вот этого, чтобы потушить. Может, в тачке где-то взять? Может, нигде не взять? Так. А, так надо было. По сюжетке так надо было. ее лицо. Не, ну я тебя убил. Если что, ребят, это не минутка расизма. Слово на N я не говорил. Блин, прикольно. А она вообще с лошаком? Почему я так слышал? Как по мне, там наконечник именно компенсатор. Вертикальное цевьё стоит. Она почему-то до сих пор держится за бок, я не знаю почему. О, мечтал вот это сделать вот так. Знаете, как, как это фильм про зомби, и ты такой идешь. И тупо всех наповал валишь вот так вот. Если че, я не нук. Я просто люблю в зомби свинцом кормить. И все. Вот вы подумайте, что я в голову не могу попадать. В голову я могу попадать. Кстати, в этой пушке не помешал прицел. Это однозначно. Что это? порах Порох я не хочу так а что сделаем лучше подожди у нас есть два пути да у нас есть карта я знаю что это карта боже не надо мне говорить значит тут тупик тут тупик я пойду туда или мне пойти сюда давайте я сначала наверх сбегаю да? Наверху есть верх, в боку есть бок. Понятно. Либо здесь дверь была закрыта. Ну почему здесь все открыто? Ну, мне не нравится так. Ладно, запоминаем части эти. Сейчас наверх еще пройдусь. Я больше люблю, когда хотя бы дубки есть. Я так понимаю, вот это место будет. Крыша, да? Скорее всего, под... Вот то, что я убегал бы от монстра у того А, стоп, мы тут были, да? Я ж отсюда и пришел Да, все, я тут был Это уже хорошо, женщина, женщина Мужчина, мужчина Мужчина, я с вами разговариваю Ля какой Какой мужчина Мужчина. Откуда они встали? Порох. Да зачем мне порох? У меня эмочка топовая есть. Подняли прикол? Топовая эмочка. Так только папьеры говорят. Вообще я имею право так говорить. Я... У меня ник, канал называется Займон Пап. Так что никаких претензий. О! Патроны для пистолета. Нет, не хочу. Порох. Нет, не хочу. Я не знаю, может жирного убить с его бабой? Сделать зачистку или не надо? Ладно, давайте сделаем, сразу зачистим. говорит что-то говорит там наверно но до меня это к сожалению не доходит что ты делаешь не ну как так ну... мужчина вы же полицейский вы должны помогать гражданам вот эти ящички очень странно объединить трава смесь смесь травы Я не знаю я не хочу туда идти Я еще здесь не все разведал отмычка а здесь отмычки не подойдут здесь нужен болтарез болторез нужен обязательно и туда нужен болтарез так понимаю или отмычка тоже подойдет не ну куда лен сколько ходов я не понимаю ну зачем так но ребят придется везде идти. так в Баку я не был. В Баку. Город такой, знаешь. Замысловатая коробочка. Да нахрен она мне нужна? Вот трава, да, трава мне всегда нужна. Объединить. 3 плюс 3 плюс 3. Будет 9. О, болторез. А возьмем мы его вместо... Смотрите, если у меня бесконечный и пистолет, и вот это. Я предлагаю, наверное, пистолет убрать. Обычный, да? Хранить. А взять лучше болтарез, правильно? Клинок самурая. Тоже, наверное, пистолет какой-то хорош Справочник по созданию. Монета. Но монеты я брать не буду. Давайте сохранимся. Перезаписку сделаем. Так, ну что? Серия идет 42 минуты, я предлагаю закончить на этом и начать уже следующую с этой серии Как вы на это смотрите, ребят? Как по мне, игрушка такая весьма, весьма Мне понравилось. мне зашла, очень понравилась плюшка с тем, что добавили и костюмы, и оружие Особенно такое, гляньте, посмотрите только на этот горящий кинжал Или как его на нож назвать? А почему у зеркала не, не видно отражения? Это проблема, но ну ладно, не будем цепляться к этой игре. Мы сохранились. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Я сохранился, да? Все, всем пока.